Пожалуйста, сотрудники полиции. Вот мне продали просроченный товар. Примите каким их меры. Состав... Ну вот я устное заявление вам подаю. Вот я купил просроченный товар продаю. Да, черт узнать, почему он на три дня просрочился. Не знаю даже. Она сказала нормально, пусть кушает. Это один должен быть 316, шестнадцать, остаток сто пятьдесят. Он говорит, я имею полное право. Конечно, я попробовал, он просроченный, горький, я выплюнул. Хотите, остальное отрыгну вам. Что от меня требуете? Продали просроченный товар и еще что-то от меня хотите? Хорошо. Что, просроченный товар, про Хорошо. Вот на этой кассе. А где товар такой? Вот просроченный? просроченный. товар. С чего он просроченный? Да черт-то вот знает с чего. Вот беру этикетку, где читаю. Произведено 4 апреля 19-го, срок 60 суток. Значит, до 4.06. Сейчас 11. месяц. На 5 месяцев всего просрочился. Читаем а дальше. Разрезаны? Потому что я отрезал, попробовал, он горький вонючий, посмотрел на этикетку. Вот именно потому. И я не понимаю, почему кто-то тут орет на всю улицу, что я ворую. Да можешь фотографировать, Мне не страшно. 15 но это весы были неправильные. Неправильно прокачаны. Висы. Да как так весы? Это ваш товар, Они ваши прокачаны. этикетки. Они правильно прокачаны. Ну а почему как у нас 0,4 -го? у нас не было еще даже открытия магазина? Ну и что, завод-то работал? Завод произвел в апреле, вам такой товар привез. Мне все равно, когда у вас открытие было. Или что, все заводы в России открылись после вашего магнита? Вы хотите это сказать? Логично? Логично. Вот это поворот! Что все заводы в России открылись только после вашего открытия магнита, да? Нет. Вот до 4 апреля ни один завод, ну, хорошо, производящий с Как, как можем свою Как? Я не знаю, вот если на тебя будут орать на всю улицу, что ты вор. чтоб ты ответ ответ Ответьте сказал? мне десерт. Вы Резал, резал. Вы, не, резал. Вы его не ели. Резал, ел, плюнул. Вы его не ели. Вы его не ели. Я. Я даже перед тобой опрадоваться не собираюсь. Ты продаешь про надо, срок, правда. ты продаешь не по правильным ценам товар. После а я... того, как на меня на всю улицу орут, ты вор? И я с ней на вы буду? Я вам сказала. Чуть-чуть попутали. Сыр? Где его, сыр? Человек, человек где сыр? сыр? Вы правда? Деньги. Ой, ну, Люди, ой, вы она не меня не обозвала вором на всю улицу. Давай я буду с ней человеком. Вы, где вы сыр дели? Хорошо, остальное сыр верните, мы вам вернем деньги. Деньги а вы деньги мне уже вернули. Спасибо. Конечно. И я имею право вернуть, если некачественный товар, весь товар. Так написано в законе о защите прав потребителей в Гражданском Есть, кодексе. Не весь товар, но не 50%. Да хоть 10%! Несите его на экспертизу, доказывайте, что он качественный. Докажите, покажите, подойдите а на покажите, меня в суд. Докажите, Если я это докажу, дорогая, это будет, если ну, правильно помню, 238 статья Уголовного кодекса. Это вообще ужас будет. Но я ли, не обязан вам доказывать, что, что мне будет плохо. Мало ли что. И вы где. не ели здесь сыр. Здесь? Не Нет, ели. точно здесь и не вы ели. вы тоже его не ели. Где хочу я его, там и ем. Каждый это не означает, свое. что я вор. Вот именно. Свое. Вам обманывать и торговать на полгода никто, тухляком. Никто не обманывает. Никто на полгода обманывает. Про просроченный сыр, никто это не обман, не обманывает, да? И никто, никто... Полгода просроченный никто сыр. Полгода. Обманывает. Давайте еще раз смотреть полгода. Да, но ну это не обман. Вы же честно и открыто положили. Да, на полгода просроченный. нам покупай, живи. Это не обман, правильно? Вы сказать, что вы его Я хочу сказать, покажите, что вы продаете. Вам, покажите, где вам стала полка. Вот здесь. Расстегивай, смотри. Мне нет. После того, как вы на всю улицу орете, что я вор, и на полгода да, просроченный цирк торгуете. Вы не что вы съели, вам плохо. Покажите. Я сказал, что он невкусный, я не говорил, что плохо. Это вы три да. раза повторили вам, можно. Вы О том, что вы вырвали, вам плохо было. Я сказал, если хотите, я сюда вам его вырву. Не надо, Давайте не передеркнусь. Вот не надо, значит не надо. Не надо. Ну и все. В чем вопрос? Все равно вы, что вы хотите Я хочу, я хочу узнать, почему я вор. Если вор, вы же сказали, вызываете полицию. Вызывайте, да, я вы буду ждать. Деньги. Это клевета, на всю улицу орать, ты вор. Деньги, вы забрали деньги, да. и вы еще взяли вы товар. Вы тоже не были да. вы лояльны с женщиной. Лояльны? Когда она мне на 20 вас, рублей обманула? Также видеозапись является доказательством да. грубости, в грубости в отношении... Грубость у, у нас не Вот Пусть как на меня орут, что еще я... Еще как. Нет. Еще как. Хватит, вам вернули деньги, что вы еще хотите? Я извиняюсь за... А вы вообще Товаровета она. Директор. То есть ты, товаровед, извиняется за действие директора? Ну, да. У меня, может, там разрыв шаблона. А ну, кто вообще, у вас по карьерной ну, лестнице? Виноват в этом я. Мне вот кто в этом виноват, все равно. Мне кто виноват, в том что орет на всю улицу, что я вор. Нажали кнопку, вызвали. Нажали кнопку. девушка. Она такая вся деловая, занятая. Продала на 20 рублей дороже помидор Вместо того, чтобы отдать эти 20 рублей, начала мне доказывать, что я тут нехороший человек. Получила за 20 рублей вот то, 20, что хотела. Цены несколько раз в день. Мы тоже бывает, не успеваем это делать. Если здесь, на то пошло, если... у вас этот сыр просрочен дважды. Здесь у надо вас разбираться. Он, здесь, он здесь, у вас а... просрочен дважды. Я даже не буду разбираться. Первый. По сроку годности от производителя. Второй. Он у вас годен... Сколько реализация? Срок реализации 12 часов В 7 утра 12 часа сегодня Он уже был негодным, правильно я понимаю? Ну, да, его надо было перепалеть. Вот это поворот! Перепалетить? Почему Перепалетить? А угодно? теперь расскажите еще раз Вы перефасовываете в нарушение санпина сыр, правильно? Не утилизируете просроченный товар А перепалечиваете Делаете из него якобы свежий и новый Обманываете покупателей и продаете Правильно вы сейчас сказали? Я Нет. правильно? А что вы с этим сыром будете делать? Вот с этим сыром что вы будете делать? Утилизировать? Да. Я вам помогу Какие-то вопросы еще по утилизации Плохого просроченного сыра По двум параметрам И по производителю и по вашей фасовке есть у вас Весь остальной сыр вы будете тоже утилизировать Или что вы с ним будете делать Весь остальной сыр в холодильнике Просроченный вы будете утилизировать Если то да. Пойдемте смотреть похода. Я вам помогу а Безкорыстный, безвозмездный Покупатель вы, покупать, вы не имеете права это делать Трогать сыр, не имею права. Вызовите полицию, подайте суд. Расскажите мне, какой ущерб я нанес просроченным вам сыром. И не права... А вы имеете право просроченный сыр продавать? Вы... Вызывай. Сыры здесь не покупайте, все просроченные. Все просроченные, бабушка, не берите. Смотрите, когда он произведен. 22.07. Три месяца. На месяц он уже просрочен, бабушка. Постоянно здесь просрочены? Я не знаю, они недавно открылись. Я не знаю. Ну, сыр-то они не... уже просроченный продают. Мы не покупаем еще. Дальше, какой сыр у нас получается? 16.07. 6 месяцев. Этот годный. С этим повезло. Вызывай. Вызывай, говори, мы торгуем просроченным сыром. Это адекватный покупать. 75 суток. С седьмого месяца. Неадекватно это те, кто продают по завышенным ценам, не по 69, как ценник есть, а по 89, и просроченные товары. Говорят, мы его будем перефасовывать. Молодцы! Вызывайте! Только сыр тут не покупайте. А куда вы, пошли? мы палец по вызвали. Вы вызвали? Да. Молодцы, а что, мне ходить нельзя? Держи меня за руку. Не, не будешь? На, ломай. Ломай меня полностью, давай. Ну, запишешь и потом... Да, и потом... да. Хорошо, Едьте, а я, наверное, правда подожду. Мне аж прямо интересно будет. Полицию или ГБР вызвал? Не твой ГБР не интересует. Полицию вызывал? Да. Подождем. Продавцы ведут. Ты, ты ты что не работаешь? И в чем твоя работа? Тухлый сыр на полгода продавать? Ну, у тебя какие-то фантазии про жопу, мужские прям. Вот такие у нас товароведы, которые мечтают только о том, чтобы другим мужикам что-то в жопу совать. Наверное, у самого что-то есть по этому поводу, фрустрирует. Время есть. Походим. <тат breathe> М -м, ни на одни конфеты нету сроку годности. Ни на одни. чтоб потом никто даже не надо. Что потом не говорил, что где-то там этикеточки. А тебе что еще показать? ни на одну конфетку нету срока годности. А ну товаровед, принеси ко мне сроки годности на развесные конфетки. Товаровед, я же имею право как покупатель запросить информацию о товаре на развесные конфетки. Угу. То есть у вас вот так, не у товароведа, а у директора сроки годности. Что они делать? Ну давай, смелее, повтори. Что они делать? А до этого так сказал? Если есть ты не писал, я тебе еще и морг дал. Ну и все, все мужское у тебя только там да. сзади писанины, да? Это вот у вас все мужское заключается в вашей писанине. Да да да, да, да, да. Да. А ты перед камерой не мужик. Вот сейчас ты, значит, не мужик. Камеру выключишь, мужик, да? У тебя такой щелчок. Сейчас не мужик, да? Сейчас любишь там сыр по задницам ты пихать. Вынуждаешь, да? Да. да. Вы тебя быть мужиком. Ответь, как ты разговаривал. Че, что ж ты, блин, сразу ты прячешься? Как камеру. страус песок, а зад на, наружу. Камеру выключить, а так ответить. И что дальше сделаешь? Ну что ты сделаешь? Не делаю, а? а ты какое? Я? я православный христианин. я не ищу. Да? с тобой. Да. Вот ты выключишь камеру. И что дальше? И что дальше. И ты сразу перестанешь быть православным, да? Да. Отлично. Нос сломай, с А больше себе ничего не сломаешь. Только нос. Убивать не будешь? Дома, зачем? нет ну мало ли Главное, не ну вот я смотрю как ты воняешь зубы то наверное, тут речка не чистил воняет, вот такой у нас магазин какие-то воровины Распечатай, сфотографируй. До Да распечатать. твоя электричество уже сфотографировал. Да. Я да, не здоровый. У вас это полная нет. корзина просрока, а я не здоровый. Это весь сыр у них просроченный. Ни на одной конфетке срока не годности не нет. Не говорите не мне, не куда выходит. мне идти, я вам не скажу, куда вам идти. А то что будет. То есть ты мне говоришь, куда мне идти, а я попробую сказать. С такое... да. да, да, да, да. А ты кто? Господин, вы секунд, а я человек. Точно? Да, а вы не человек. Вы секунд, вы с камерой ходите. И все а кто еще я? Правоту. А кто еще я? А в чем моя неправота? В том, что у тебя вся полка с сыром просроченная. Ну можно по-человечески вопрос. А я не по-человечески к твоей директрисе подошел. А вы не и орете на всех. Потому что твоя директриса Переходите вышла и я стала орать, что я ворую. Что я у тебя украл, что она орет, что я ворую? Указали на то, что ценник неправильный. Сыр просроченный, сразу у них включилось-то. Ах, какая обида обидно, Обиженки-то по магазину шленды. В серых курточках. Что вы? Вы кто? Вы не полиция? Кто? Не, я полицию езжу. Вот на этом мне сказал ваш товаровед. Ну давай, выйди. Что вы предоставите мне документики на срок годности. Вот ни одной этикетчики ничего. А что Я просто спрашиваю, не с вами, я не знаю даже, кто вы. Принесите мне... Ну, совпадение, купал, я тоже Алексей, купал. я тоже Алексей. Сохран. Ну я, я говорю, не, кто я. ну и я сказал то, я. я Алексей. Ну. Все, познакомились. Да у а снимает весь просроченный товар у него в а телеге. Сыр, вот вот сыр, он весь просроченный, просроченный весь. Товар. От вот слова сыр, совсем. Пойдем смотреть. Началось все с того, что вот тут был ценник 69 рублей. Я покупаю помидор, говорю, ребят, ценник 69. Ничего не знаем, мы эти деньги вот возвращать ведь, не будем. Да. Мы эти деньги а возвращать не будем. будем. Давай смотреть про сыр. И у меня прям на кассе запись. Давай вот, например, конкретно вот этот. 15.08.2018. 8 2018-го. месяцев. Да. Срок годности 8 месяцев. Истекли в 6 месяце. В 2018 году. Да. Истекли в 6 месяце этого года. Правильно? Правильно. То есть, меся... То есть он на 3 месяца просрочный Давай смотреть дальше, Алексей. Так всего 19 год. Вот а я о чем и говорю, что у них весь товар так просроченный. Вот он, он, он не будет лежать. Ну, у него срок годности 8 месяцев. Я тебе говорю о том, что я вижу. Дальше. Ага. Смотрим. Где тут изготовлено? Вот, упаковано. Это упаковано. Даже если брать с срок э, реализации 12 Это 3 месяца написано. Что... 3 месяца. 3 22 да? с то есть 2.10 он просрочился. Три недели назад. Вот чек Вы у меня его украли. Не брали, но ничего. Ну, ну раз не брали. Нет чека, нет покупки. До свидания. Здравствуй. Это у меня закон. чек. Не... По закону о защите прав потребителей. Без да, чека нет покупки. Ой-ой-ой, я закона о защите прав потребителей, говорит другое. Да. И чек у меня сфотографирован, не переживай. И даже вот по этой дате. Смотрите, срок реализации 12 часов. 7 утра сегодня срок реализации истек. Что вот тут он три недели истек срок годности. Что срок реализации истек там 6 часов назад. Ну это в принципе это. Я его спрашиваю вы будете утилизировать? Да. Пока можно пробить короче. Можно. Конечно можно я не спорю. У меня фотография чека есть. У меня все есть. Есть даже. Фотографии чеков конечно есть. Не переживайте за это. Я даже у меня в книге жалобы предложение, обращение да я не против, это... Я к тому, что если вдруг магазин что-то считает, как тут директор орал, вышла на улицу и начала орать, ты у меня украл сыр. Она мне возврат за него по чеку сделала. Но вам сделали возврат. Вам сделали, сделали. Возврат Да, сыр сделали. вы не имеете права. Вы кто? Вы сотрудник магазина. Все, вы, Надя, падаете. подайте в суд на меня. Вот он, вот. А что съесть? Нет. Ты же тут орал на весь магазин, я тебе его в зад засуну. Только ну, другими осталось. Ты же меня матомаров. Ты же говорил, засунешь. Ну, установи, а потом сейчас, выходит сейчас, на улицу. Все, сейчас, сейчас что вы, да. Я не знаю уже, что я хочу. То есть магазин. Директор выходит, орет, ты вор. Этот выходит на весь магазин, орет, я тебе в жопу Почему? засуну. Я меня это интересую. И поэтому да, они выходят и звонят, и говорят: я понимаю вам, я у меня неадекватный ниток. Не я сказал, а где сыр? Вы не говорили, что я То есть, ты не говорил, что ты украл. Я сказала, да. где сыр? Я говорю, получается, вы его украли. Я вот сказала, именно это Именно а это. Где сыр? Могу вам его отрыгнуть. Попробовал, он просроченный. Давайте, что насчет конфет. Директор, товаровец остался на вас. Я хочу видеть сроки годзы. Меня это тоже очень интересует. Об обматерить на всю улицу на весь магазин, а потом звонить охране Говорит, тут неадекватный покупать. Хотя могла просто 20 рублей на а тебе. Ты, извини, просто я Просто так, но человек не скажут, например, там иди куда правильно? Так, те, скажут? Ему же обидно, что его носом ткнули, что у него вон, пойдем сыр зайдет, что у него вся полка сыра просрочена, Вся. На, на 5 месяцев, на три месяца, вон он, всю теле. А, видишь, вот всю полку снял. Ни одного куска сыра не осталось. Все про все конфеты, ни, ни на одной срока годности нет, этикетки нет, конечно ему обидно, они тут ходили я лежу для... Для и как ты заметил там, прошлогодний, прошлогодний, ладно там вчера просрочился, да, Банальность. Так что, кто-нибудь, директор, товаровед покажет мне сроки годности конфеты, а? Или они тоже все просрочены? Не, я лучше вот, вот так, на ощупь. О, да, какие-то мягковаты. Нет, должны быть коробочки. А на коробочках должно быть написано. Не ну, да, написано. Ни на одной конфете, ну, если это небольшой комнате, это Марс, Snickers, это не пишется. Да, так так не в нормальных это магазинах нет. ставят кар картоночка, коробочки. Ну, что я могу сказать, короче, что, что продают в супермаркетах, это все дерьмо. Ну, это не все, дерьмо. хотя бы что-то в сроке годности. Оно а ну, может быть дерьмо, но ты уверен, что ты не отравишься. Ну, допустим, так, например. Ну, ты травишься медленно, короче. <laughs> ну, не Такой знаю. Едой, которая на скорне в супермаркетах, это 100%. Ни одной здесь хорошего качественного товара здесь нет. Блин, ну все они сертифицированы, я поэтому не могу. Я эффект. не могу сказать, что это плохая конфета, если она в строке год. Просто. Сертификаты и все остальное, лицензии дают без Ну, вам линей. Я в этом не участвую, во взятках. Ну, вот как бы вот. Еще раз их. они полицию-то вызвали, что я жду? Потому что сказали, вызвали, вызвали, я дождусь, не без, без вопросов. Только с каждой минутой, что я здесь, им будет хуже. Все, Да здесь вы. Переходил личности, я переходил на личность. У меня есть видео. Всех, э, у меня есть видео, как кто переходил Все на личность. Дети сейчас... Кричали, стояли рядом. Он тут Это вы, матом орали при детях, а не я. И у меня есть видео. А что я нарушаю? Каждого покупателя крутить? Смотрите на домом магазине, еще будет трогать, посмотрите. Смотрите, Смотрите там Алексей, 27 -е 10 -е. срок годности 12 суток. Ну я просто для распотребного Сегодня 12 число. То есть уже трое суток минимум просрочен. И вот эти люди на меня еще матом на весь магазин Расскажи товаровед как вот на трое суток просроченный шпинат продается? 27 и 10? -е, срок годности 12 суток. Ну я, я что, по собачий гавкаю, что ли? Нет, нет. Я вот просто могу чтобы.. А этот когда изготовлен? А этот когда вообще изготовлен? На этикетке вообще ничего нету. Просто от меня что зависит? От тебя, ты товаровед, не принимай такой товар. Берешь продавцу поставщику и говоришь, даты нету, как я буду покупателю объяснять? Не выкладывай на полку, оставь сразу, спеши. Это не моя проблема, как покупать. И что, кто их не волил? Вот и он ходил, орал, да я их в жопу, я это целый сын. Ты, ты, ты, ты, ты, ты, там... ты, что-то на, а, на вот, меня. Знаешь, правда, короче, да, и вот, например, вот, ты, вот, себя, например, три например, вот он, он человека так. работают, короче, они тут не могут. я согласен. Я, я согласен. Я, я согласен я, но опять же, не людей, конечно, не дают. Не только... Это не означает, что надо выходить на улицу, орать, ты ворочешь. не означает, что надо бегать Собой. по залу и кричать, эти в жопу этот сыр засунуть, и ты мудак. Вот это вот разные вещи. Собой. Собой. Собой. Собой. Не... Началось Собой. все, Собой. поставили неправильно. У, через... у меня все включено. У меня все включено. В очередь, вы. Все включено. Я с вами нормально, я даже извинился. Да, действие. Вы начали вынуждать меня. И я спросил, товаровец за директора извиняется? Да, извиняется. Пошли. Просто не мог бы сказать, что там туда-сюда, короче. Ой. Ничего. На, кушай, будешь ну, кушать. Ну, всё, хватит, нет. положить а, вы... а что такое наличности? Я некий личности. А вот это а тоже это можно покупать, кушать. Да и лежат, Да он не должен ну, лежать. Нет. Ну вот такая вот ситуация. Ну. Выберите Ладно, нормально, я, короче, а это не будем, я Вот ну, такой подход С Да А, ну, я что, просто не Нет, вкладка ведет Кидаетесь сыром Кидаете сыром? Да Я вам помогу да. Куда, я сыр кинул И какой, как я назвать, я не знаю Какое нарушение кидаемесь с сыром Дальше, что вы ну, да. ну, Нет, я здесь в магазин просто пришел А я разрешу, по-моему, документы у вас есть может, может быть, может есть, может нет. Я сейчас точно не помню. Взял с собой. Посмотри, и вот, пожалуйста а зачем, с какой целью? Давайте Если начнем. Вы представите, мы не знаем, с кем правильно? правильно? Но вам не надо этого знать, Давайте вернемся к нашему разговору. Если оно пошло, да? Ваш коллега офицер. Вы не... я Второй момент. Если я верно помню статьи 13 закона политики, то есть 4 пункта, когда вы имеете право просто я хочу. При поступлении заявления на вас поступило заявление. Есть? Умеем право, есть заявление. Если я есть, вам не обязан. Я вам по не обязан. Обязан. Не обязан? То есть я не имею права знакомиться с материалом. А сразу не имею? Наш материал, который вы составляете. А сразу я не имею Заявление это заявление материал не вытерял, правильно понимаете? Мы Вы правильно понимаете. Пытаемся, Еще вы пытаемся выяснить, что Но... а вы так не... прав... Жалоба о чем? Какой я нарушил? Хорошо. Да. Давайте, не по заявлению вы ошибаетесь. Не да. то, что вы не зайдете. Если есть, я вам я Вы меня учить будете? А вы против? Я сюда приехал научиться. учиться. У меня другие учат, я не против. не против. Вы сейчас будете не доставлены так. в отдел полиции. Если откажетесь, будет применена физическая сила. Вы меня вы задерживаете? Задерживаете? Я, я вас задержу. Все, я задерживаюсь. Так, да, на данный момент вы задерживаете. Выяснение -за личности. Задержите в порядке 91-й пункт. Ваши документы, пожалуйста. Ваши документы. Я могу уточнить в порядке. Пожалуйста, пожалуйста, в порядке пожалуйста, 2. пожалуйста 2. еще и раз представьте. Старший браточник Милова. Старший Правочка, хотите? Я задерживаюсь. Я задержан в порядке УПК или КУА, просто для, для выяснения обстоятельств дела. Ну, в рамках УПК или КУА просто отлично я... В ну, рамках КУА, КУА я задержан. Уа. Вот, пока я четыре выясняем, раза задаю. Пока выясняем у вас, где у вас... То, то есть я сейчас задержан. Как правильно? вы вас зовут? Я И задержан. Вы не представляете. Вы должны выяснить, какие у вас данные вы не представляете. Мы вам представим. Подождите, представили. вы меня спросили, как меня зовут? Я Прошу не представляю. Документ. Вот, то есть вы как... Вы же можете назвать как... любыми данными, правильно? правильно. Проверяем. Дальше я вернусь э, к тому, что документы вы имеете право проверять. Если есть весомые основания подозревания о совершении преступления, административного правонарушения, то, что я нахожусь... Административное правонарушение есть. Все. То есть вы меня подозреваете, что да. я нарушил, какой пункт, какой статьи. Какое 20. нарушение. 20.1. Мелкое хулиганство. Все. Все. Димуше, пожалуйста. Вот Все. Документы. Пожалуйста. Да. Дай Алина. Проверяйте. Вот почему сразу не сказать. Мы вас подозреваем, Вы задержаны. Проверять? Они а просто. Я хочу посмотреть. Сосредоточить две разные вещи. Вы снимаете, конечно, чтобы тыкать не надо. Да. Мне телефон. Мне пришло, я не, не тыкаю. Не... Я его к себе уже к телу прижал. Вы же ко мне вот сейчас опять на полшашка подошли, опять. Вот изначально, что тут не устроило магазин? Из-за чего, из... из чего начался конфликт? Я вот у вас. Вот, да. Начался конфликт изначально из-за из того. Чего? Давайте, если вы задаете вопрос, не будете меня перебивать, когда я отвечаю. Так, да. Начался конфликт с того, что я пытался сделать некоторые покупки. Да. Хлеб, томаты черри, не помню, что-то еще. Томаты черри стоял ценник 69,90. 69,30. Пробили 89,90. Я говорю, ребят, я имею право, чтобы мне продали... Всё, вопрос решился. Нет, как только он мне все ответил, как я просил, что... Вот ш... и все. Да, ну вы так же могли сказать, правильно? Ну, ну почему-то уперлись. Значит, Но это ваше дело. Понял. Ну, ну, я должен сотруднику полиции отвечать или игнорировать, я его должен. какой цель вы ведете? Я тоже... Да, ну, тоже Да, да, да, вот я хорошо, пред... предупреждаю, ведется видеозапись. Хорошо. Да, и да, да, нас третья камера снимает. Так что... Да, все отлично. Не выражается с нецензурной броню. А я здесь и не выражался, и в отличие от сотрудников магазина. Очевидцев много, свидетелей много. У, у, меня, камер, у меня на камеру записано. Хорошо. Если... Пусть пишут заявление, будет ложь... От начала до конца вы записывали. Я все записываю на камеру. Вот она включена. Я есть Как вы зашли в магазин, как вы с продавцами разговаривали, записывали? Все записано. У меня все записано. Пусть, если хотят, попробуют сделать. Мне интересно. Да вы меня опять перебили, я хочу ему рассказать. Продолжайте. Томаты, черри продавали. Мне пробили на там? 20 рублей, 60 копеек дороже, чем есть. Сказал, ребята, я хочу купить по той цене, которая есть. Сказали, мы тебе. Указано. А? Указано, что тут? цена указана ну вот там, откуда? томаты черри, они там ну вот откуда-то увидели, цер? да, там стоял цене. уточняли на кассе ну мне уже пробили, когда я смотрю, что-то не то с ценой, я подхожу на кассу говорю, что за дела, позвали и, директора, Если вы она, она, мне, она мне отказалась разницу 20 рублей вернуть директор я сказал, я тогда от всех вот этих других, там хлеб еще что-то отказываюсь, так. все пошел купить сыр, вот тут была полная полка сыра, полная Весь сыр, от слова «совсем», от трех недель до 5 месяцев просрочен. Просрочка – это не к нам. Я... Суть, Вы спросили, суть. в чем суть, да, я вам конфликт, я, купи... да. я купил Более сыр. сыра сейчас сегодня. Потому что они после того, как говорят, я стал себя плохо вести, быстренько-быстренько его убрали. В зелени просроченный шпинат. Да, вот там в холодильнике зелень, где укроп, петрушка, шпинат. Просроченный шпинат. Я купил сыр. Пошел с ним, да, пошел с ним э, на выход. Такой попробовал. Чер, черри купили сыр. Черри купили. я, вер, черри на я на вернул. Куда? Уже, мимо кассы или куда вы пошли? Да вы что, я пробил. Ну, Товар на кассу пробил. Да, на кассу я пробил, вышел из магазина. Да. да, попробовал сыр. Мне не понравился. Смотрю на срок годности от 3 до 5 месяцев просроченный. Я вам говорю, ребята, так возвращай. Сказать, что вы сказали, что увидели, что просроченный. Вы Это вы я потом проснулся. Я не сказал, что я здесь увидел. Я вам говорю, видите, сейчас все пусто. А было... Да, да только я это увидел потом. Потом это еще Купил, раз. вернул, смотрю сыр. Три куска все просроченные. Подхожу сюда, все просрочено. Они быстренько сначала мне говорили, а мы его перефасуем. Сейчас будет свежее... Подождите, сыр был нарезан. И я не понимаю, что вы идете... У нас сыр понимется каждый день. Еще, ну, вот вот. еще раз повторите. Ладно, сам... Нет, это просто для Смотрите. распотребного надзора уже. Она не имеет права. Смотрите, вот ну так. да. вот такими, как он, ну, на конус. Я не знаю, есть у меня, видишь, две этикетки с этикетками, которые сыр. Я хочу повторять, мы каждым перепальмовываем сыр. Положите, пожалуйста. Мы посмотрим, мы вернем. Вот, Например, произведено 18.07. Срок годности 6 месяцев. Этот годный. А там были от И месяца. Где же он мог так быть? Вот в этих головках, объясните мне, если там он нарезанный по кускам, мужчина. Положите, положите, положите. Не надо, он же сам положит, он сам положит. Нет, нет, не, подождите. я понял. И, и, и дальше, нет, я, я нет. и второй, и второй момент. Вот у них написано, срок реализации 12 часов. С 19 часов вчерашнего дня, 12 часов истекло в 7 утра. То есть он был, вот этот сыр есть, который у них по двум параметрам. И с момента изготовления Возьмите просрочен, 100%. и с момента фасовки реализации. То, что она тут кричит, что они его перефасовывают, это нарушение самки. Да это нарушение проср... санпины, вы понимаете, это нельзя делать. Это, как... это нельзя, так же как и просроченное продавать нельзя. А мы интересно. стоим на весь магазин, орем, мы его фальсифици... фальсифицируем, дату изготовления. Сама себе это, подними. Так... Ну, не общайтесь, с продавцами на «ты». Да они тут орали, мне... что я украл. Мне лично Они мне кричали, интересно. что вы... они засунут мне этот сыр вы... в фоку. Хочется, чтобы... Я, они сказали, что они вызывают полицию, да, потому да. что я украл у них Я стою жду полицию. Мне вот интересно было написать мне заявление, что я вон. Мне вот. прям очень того, у вас, вы конфликт? Вы пытались уйти или что? Или вы... после того, чтобы вызвали полицию, вы просто нас ждали? Да. Вот, охрану да, ждал, давай, класс. Давай. Да. да. Так они мне его забрали, сделали возврат. Но, Но у меня деньги фотография. Фотографии чека у, у меня есть. Это один номер, второй я уже сказал. Их просто очень сильно зацепило, что у них неправильные цены, что у них тут просроченные, что у них просроченная зелень была. Да, пол магазину просто -магазин. безумно зацепило. И не я начал говорить. Это вот товаровед, а вот сейчас берешь камеру, тут нос сломали, и да. и такой-то такой. А вы утверждаете, что они все. Я разговаривал, как и сейчас, в повышенный тон, и я это не спорю. Никого не оскорблялись, в кидались, нет. Я, было, да, я не даже было, слово «дурак» никому не сказал. Богоряк, который даже подкатится 5 5 опять не может. Скажем, тон у вас не повышенный, но вы Для разу, меня разу. это повышенный. А, Обычное я говорил, Потому что, да, я, вот, я честно <свист> говорю, я немножко как бы ни, ни чертайся, ни так попроще, так, так, не чертайся, не Давайте я вам даже фотографию покажу. Да? Да. У меня была цель купить хлеб, хлеб. Хлеб, господи, помидоры, у меня список от жены. Что купить? Пожалуйста, сотрудники полиции, вот мне продали просроченный товар. Примите какие-нибудь меры. Ну вот я устное заявление вам подал. Устное. Да, в рамках 736-го приказа я же могу устные сообщения от происшествия подавать. Можно. Вот, я подал. Пожалуйста, ну как-то. Значит, составите рапорт, перешлете в Роспотребнадзора, пишите товар. Нет, я вам подаю конкретно, не участковый мы, мы передаем в отдел, мы же к отделу привязываем, понимаете? Этот это, это, это, это магазин находится на территории комитетов. Мы передаем материал мы, мы, Ну, мы, пишем, составьте сейчас рапорт, материал, кто подал, установить, установить лично. Вы нарушили упаковку сами. Значит, это вы, вы, вы в магазине да, порча да, имущества. Да, вы да, да я и Вот я купил просроченный товар. Почему просроченный? Да черт его знает, почему он на три дня просрочился. Не знаю даже. Я тебе сказал, срок посмотри. Она сказала, нормально, пусть кушает. пятьдесят рублей, пусть отравится. Это одиннадцатое. Водим до 9.11 на 5. Да у вас весь магазин забил. Нет, я, я меня, не ругаюсь, я, я возврат хочу сделать. Да, Мне просроченный это что? Будете возврат делать за просроченный товар? А, вот так вот, даже говорят, будем покупать просрочку.